Я здесь. Я здесь. Валера! Валера-эксперт сейчас все по полочкам разложит. Э, Валера, не усложняй. Объясни, кто здесь лучший. Покажи ему мой богатый внутренний мир, потенциал. О, глаза-то горят. Все, Валера, ухожу с мужчиной. Эксперты ноу-хау на «ты» с гаджетами и высокими технологиями. Магазины электроники «Ноу-хау». Поговори с экспертом.